Чувак, а. я только что сказал про лопстеров, у которых есть одностракт на лопстер, одностракт на лопстер. А, Строим РНГ, прем мы на пролом, лопстеры вперед, все клешни на погром. Егор Лопстер, Егор Лопстер, Егор Если вы лобстер, подписывайтесь на канал. Если вы не лобстер, тем более подписывайтесь на канал.